Всем привет! Я доктор Евгений показываю сейчас, как тестировать бицепс, трицепс и мышцы предплечья спереди и сзади. Поехали! Для тестирования бицепса мы выводим руку в следующее положение. Надо попросить пациента лечь, это будет очень удобно, лежа это делать вообще удобно и пациенту и тестирующему, согните руку примерно на 90-100 градусов, то есть около вот вот этого вот положения, примерно так. И просим плечо прижать к грудной клетке, то есть вот этого будет достаточно. Для того, чтобы во время теста рука не ёрзала, прижимаем руку к, пл... к грудной клетке, своей рукой мы прижимаем немножко плечо сбоку, чтобы она не ездила, выводим предплечье в позицию Супинации, насколько позволяет нам это сделать локоть. И выводим на 90-100 градусов, примерно 95, чтобы не запутаться. Удерживайте руку, просим удерживать руку в этом положении. Вот, кулак не сжимать. И сейчас моя тестирующая рука встанет на нижнюю треть предплечья обезьяним захватом. Таким образом. И мое тестирующее движение будет перекат с передней ноги на заднюю. При этом просим тянуть руку к себе. Показываю тест. Удерживаем, прижали, держим здесь, к себе. И мы подсаживаемся и получаем явный тонус. Ингибируем нейромышечное веретино, чтобы проверить мышца в нормотонусе или нет. К себе, подсаживаемся, мышца в нормотонусе. То есть она начала дребезжать и поддалась. Так тестируются две головки бицепса. И мы уже сможем понимать, насколько у нас локоть, именно локтевой сустав, с передней поверхностью упакован. Теперь трицепс. Тестирование трицепса. По сути, очень похож тест на бицепс, только в обратную сторону. Тут больше механика самого тестирующего меняется. А так рука выводится в то же положение. Сгибание в локте 90-100 градусов. Но точка приложения у нас будет теперь с обратной стороны предплечья. И прижимаем также плечо к туловищу. И просим давить от себя. В этот момент мы наоборот с задней ноги как бы вырастаем, расслабьтесь. И делаем движение по дуге. Вот, вот это. Удерживайте. Прижали. Стабилизируем. Тестирующую руку поставили. И просим давить от себя. Давить. И мы даем, даем, даем, даем, даем от себя. И тут тест замечательный. Ингибиционер Мишны вертина. Держим руку, давим на меня. И... Тут у нас гипертонус. Частичный. Это надо перепроверять. Но механика теста. Повторю. Еще раз. Удерживай. 90-100 градусов. Прижали, руку выводим для теста в супинацию, здесь тестирующая рука, и просим давить от себя. Даем, даем, даем, даем, даем, даем, Тест нормотония. Предплечье теперь. Тестирование мышц предплечья. Как группа, тут их очень много, но как группу протестировать мышцы передней поверхности и задней мы можем достаточно просто. Все мышцы передней поверхности предплечья крепятся к медиальному мышелку плеча и вот тут часто бывают болячки как протестировать мы просим руку выпрямить сжать ее в кулак чтобы напречь все мышцы сгибатели и кисть к себе насколько позволяет она после этого мы захватом уже не совсем обезьяним но и не кольцевым мы беремся за предплечье таким образом После этого мы стабилизируем э, грудную клетку с плечом вместе. И тестирующее движение будет у нас следующее. Мы сделаем вот так. То есть мы не кистью работаем, а как бы с передней ноги переходим на заднюю. И все это время просим кулак то есть к себе тянуть. Еще раз покажу с другой руки. Здесь держим. И к себе. К себе, к себе, к себе, к себе, к себе, к себе. Достаточно сильное предплечье. Мы его ингибируем. К себе. Достаточно нормотоничное предплечье. Обратная сторона. Задняя поверхность предплечья. Делаем то же самое, только кулак сжимаем и кисть к себе. То есть мы делаем... Именно в эту сторону сгибания теперь. Также устанавливаем тестирующую руку. Также стабилизируем за плечо грудную клетку. Но здесь не жестко, то есть на сустав не давите. Мягко, мягко. Держим руку здесь и к себе просим только предплечьем. Отлично. Расслабьтесь и подсаживаясь делаем тест. Еще раз. держим к себе. К себе к себе к себе к себе к себе подсаживаясь отличный тест мы его ингибируем к себе а вот и сработало здесь все отлично вот таким образом вы можете протестировать бицепс трицепс переднюю поверхность предплечья заднюю поверхность предплечья это те группы мышц основные которые держат локтевой сустав в следующем ролике покажу как можно стабилизировать локтевой сустав протестировав все мышцы на плече и предплечье и выровнять тягу мышечную, чтобы сустав был в позиции и не болел. Рад был делиться информацией. Пока!